Всем привет, это Человек. В общем, этот ролик, я сразу вас хочу предупредить, будет в старом формате, то есть когда человек был еще тем, как вы это привыкли говорить, мы делали ролики, блин, ну знаешь, в лайв-формате, без монтажа, без всего, вот в таком разговорном ключе. Я хочу сделать пару роликов в таком вот формате. Поэтому, когда я буду щелкать мышью, это значит, что я ставлю на паузу, потому что не могу свою мысль сформировать, сформировать, сформулировать, и это нормально. В общем, здесь ничего криминального нет. Wild Drop. Если в прошлом ролике, кто не видел, мы сделали честный обзор, ну, где я напрямую могу сказать, не забыли подкрутку отключить, как на изидропе, я там сказал, что, ну там был мой балик. Сегодня, я не буду пиздеть, мне выдали 50 тысяч рублей, но я очень хочу открыть вот эти кейсы. То есть, седьмой это за 50 к депо, а восьмой это уже за 100 тысяч депо, и девятый кейс за полмиллиона. Не знаю, дойдем ли мы до сюда, но хотелось бы в идеале. Поэтому, пожалуйста, поддержите лайком, давайте, как только здесь полторы тысячи лайков на этом ролике наберется, откроем кейс за столько бесплатный, потому что, ну, это реально интересно. Плюсом ко всему, я не знаю, когда они планируют все-таки добавлять вот этот кейс за миллион рублей. Понятно, что Здесь лямов не будет никогда, но за миллион открыть реально интересно. Я сделаю это завыдный балик, я не буду закидывать свои деньги. Ну, типа лям. Но было бы круто, поэтому ждем вот этот кейс. В остальном остается надеяться только на то, что мы дойдем до вот этого кейсика. Вот, естественно, деньги уплачены за ролик и ссылочка на сайт и промик на халявный прокрут вот этого барабана, где есть типа там 1000 рублей к балансу, 100 тысяч к балансу, 20 тысяч. Понятно, что это не выпадет, но попробовать стоит, не стоит. Короче, попробуем можете, бесплатный прокрут за регистрацию и промик дальше на барабан есть. Также там промо будет на деп, там, 35% вроде. Ну чё, ну чё, начинаем. Поехали, первый кейс, этот кейс, если не ошибаюсь, от 250, если мне память. Ну да, он не от 100, он, по-моему, от 250 рублей. Кстати, неплохо, следы асфальта. Косарь. Блять, ну вот я честно скажу, буду говорить все как есть. Если я увижу подкрутку, да, как вы помните из роликов, я об этом буду заявлять открыто, что она есть. Ну вот по первому дропу непонятно. То есть кейс от депа 250, косарь, в целом может такое быть. Ну, то есть здесь я еще никаких выводов сделать не могу. Если дальше увижу, я все скажу. Но вот... В принципе, следы асфальт и две грозы. Если это реальный шанс, это неплохо. Кстати, кто тут открывал, пишите комментарии, как вам и что вам выпало. И стоит ли дальше снимать сайт, это самое главное. Но вот скажу честно, контента наштамповать здесь можно очень много, и причем интересного. Но именно вот эти вот кейсики, я это очень люблю, дорогие. Нам, кстати, осадок выпал, первый и второй тоже. Понятно, вот этот кейс уже от 500 рублей депо подается, но что-то как-то, что-то как-то, блядь, не особо. Чё-то как-то не особо. Два осадка выпало. И третий осадок, здравствуй. Понятно, пока из годного только первый кейс следы асфальта. В остальном все. да, кейс от 500 рублей, этот от 250, все правильно. А вот единственное, что я не помню, от скольки дается третий кейс. Может быть от рублей 700? Но ну, я, я реально просто не помню, типа я не особо проверял кейс. Я знаю, что есть кейс за 100к. О, кстати! Не пол... Сколько она стоит? А, косарь всего, бля, ну окей. Но из этот этого кейса, если дается от 700 рублей, косарь выбить норм. Но с первого под вопросом, потому как от 250 выбить косарь, ну уже такой достаточно спорный момент. Но тем не менее, блядь, почему? Два раза у меня окно, я же уже нажал. Чё, чё сайт хочет, чтобы я все-таки точно подтвердил, что я не продаю? Пока оставляю, стягунгнир пролетел. Ну понятно, что он бы мне с третьего кейса не выпал. Он дается, бля, он дается вот скольки. От 1000 э, рублей депо. Я, кстати, сейчас уходил на паузу. Отписал админам, что у них на сайте есть проблема. Потому что несколько раз всплывает вот это вот окно. Мне это не нравится. Ну вот, вообще, как вам формат? Ну, то есть, я признаюсь, да, что ролик рекламный. Кстати, черный лотос. А, окей. Окей, понял, принял. Бля, ну вот написал, в общем-то, что эти... Окна вылезают. Ну вот, как вам ролики? Потому что я признаю, что реклама, что баланс выдают. Ну, то есть тут никакой лжи с моей стороны нет. Когда там мой балик, да, я закидывал в предыдущий раз. Собственно, мы... Мы что делали? Мы не врали вам. Вот, поэтому, надеюсь, все-таки вопросов ко мне не будет. Кстати, вот этот кейс, который мы сейчас открывали, он дается от 5000 депа, но он выдал только 3 лотоса. То есть в целом с первого кейса следы асфальта может быть это и реально, потому что, ну вот сейчас мы открываем, не падает ровным счетом ничего. Может быть такое, что да, подкрутки никакой нет, и блин, ну это круто, если они вот раз не ставили, но самое адекватное, как я и говорил, сделать обзор с фейка, но честно скажу, мне сделать это не впадлу, мне сделать это, блин, лень, вот реально, чё че я очень сильно ленюсь. Вот здесь прям ничего не могу сказать по этому поводу, но мне реально лень. Ладно, лапки, 127 рублей. Бля, кейс дорогой, почему такой не очень дроп? Что тут есть, лапки, снежный вихрь? Ну, кейс этот реально дорогой, выпадает Франклин. Вот тут уже вопрос, если с первого выпало хорошо, то что здесь за проблема? Кейс от 10 тысяч рублей дается, блядь, почему так хуево выпало? Ну окей, наверное, даже все-таки с первого кейса все было год Так, шестой кейс, вот я не помню, от скольки уже дается он блять, что за проблема? Че дропается? Два открытия остается Короче, смотри, у нас есть два открытия и, а, и Потом, я так понимаю, да, седьмой кейс, а восьмой уже от 100 тысяч Короче, у нас остается фактически всего ничего, этих бесплатных кейсов Два открытия. Ну, бля, падает плохо. Ну, откровенно падает из бесплатных кейсов. С первых выпало ничего. но это два косаря, блядь. Ну... А, 7000? Слушай, а вот это нормально. А вот это уже админы меня услышали, что плохо падает. Но, в целом, калаш 7К. 7K... Но, опять же, вопрос, от скольки дается кейс? Ну, то есть, ну, типа, ничего. Ну, ни ничего, но 25К... 25-7 тысяч, в принципе, еще более или менее, но то, что падло до, вот здесь, это прямо ужас. Это прямо ужас. Ладно, седьмой кейс, это кейс от 50 тысяч рублей депозита. От полтинника, и кстати, градиент, а, патина, 27к, а вот тут уже неплохо, а вот тут все-таки сайт отыгрался, ну, неплохо. Напомню, да, что закидываешь 50 тысяч, тебе дают вот этот кейс. Ну, дальше понятно, что будут сыпаться осадки, но, слушай, керыч нормально то есть терпимо, могло, конечно, выпасть лучше, могло лучше, ну, блин, 27к, это фактически 50% от стоимости этого кейса, ну, если говорить о стоимости, он же, типа, 50 тысяч стоит, то есть, ну, в целом, гуд, и самое главное, ребят, полторы тысячи лайков, и мы открываем кейс за 100 тысяч. Нет, поэтому, пожалуйста, давайте поддержим, если, опять же, вы этого хотите. В остальном у меня осталось 59 тысяч рублей, и давай-ка мы попробуем открыть, ну, хотя бы 4... Блин, ну, 4 не хватит, 3 золотых кейса. Ой, я даже не золотые, там, короче, можно открыть э, за раз 100 кейсов. Вот я это хотел сделать, но черный глянец дорогой. 11 тысяч, бля, 18, мы больше потратили. Блин, потратили мы больше. Ладно. Что хочу сделать сейчас? Тут есть два вот этих достаточно приколдесных кейса. Прикол их в том, что они открываются по 50 и 100 раз. Я сейчас предлагаю один раз открыть вот этот кейс, причем они нифига не дешевые. То есть здесь смотри, какая суть. Вот здесь в хабе, да, в главном меню, хаб как это, ну давай хаб это называть, 200 рублей показывают. Но ну, заходишь, ну типа 50 на 200 будет 10 тысяч. И кейс стоит 10 тысяч. Бля, прикольно, вот это мне нравится тема. Но, короче, сразу 50 раз открывается кейс и тебе падает... А, а нихуя тебе не падает Тебе падает дроп на 800 рублей, когда ты потратил 10к В целом, ну, да, гуд это, это очень плохо Но, блядь, нет подкрутки Да чего в этом хорошего сейчас Давай попробуем половину баликов что-нибудь влить Мы сейчас, в принципе, дофига всадили, он должен дать, в теории 13к нам хватит, если заапгрейдим Будем надеяться, что... Блин, давай сделаем вот так, что ли Ну да, попробуем 59 процентов, а что за прикол, почему 59 процентов, нас же меньше вроде шанс, не? Он зашел или нет? Выиграл, найс, nice. но какой-то прикол с процентом, подожди, стой, я нашел баг, я нашел баг на сайте, стой, типа, если мы сейчас делаем 196 рублей, или это, это баг или нет, что это за мем? Так, подождите Стоп, а я что-то немного не вкурил Просто если это баг, это будет очень интересно Стой, вот давай-ка мы сейчас проверим X 10 Ну допустим, шанс 8% Подожди, а если сделаем вот так Почему 8%? Мы ставим 2000 а, Окей, у нас убийство делается Х1,5 Например, 59% Мы убираем баланс Так и если это баг, то это будет... Подожди, стой, так а... А чё? А чё за прикол? Не, мы сейчас это проверим. Бля, ну если это баг, то это... Это жесть. Это, это реально жесть. Смотри, мы ставим, допустим, ну 190 рублей. У нас показывает 59%. А, все, найс, меня начало сливать. Бля, ну интересно, я немного не понял. Но в теории. Бля, ну это реально может быть баг, хотя. Я вас, если что, не байчу, чтобы сейчас точно подумайте, человек нас байтит. Не, нифига подобного. Ну, типа, это не байт. Мне кажется, даже если он выпадет сейчас на эту зону, оно не должно зайти. Ну, окей. Так такой прикол есть. Пока его не пофиксили. Но это не баг, ни в коем случае. Я вас повторюсь: ни на что не байчу. Ладно, мы все продаем. И у нас 67 тысяч рублей. Единственное, я немного не помню, в какой момент мы сделали два апгрейда, но окей. А, тем не менее, 67к. Что я хочу сделать? Я хочу открыть кейс сто раз. Поехали. 30, ты... 30 тысяч стоит эта услуга. Если будет опять один кал, ну... Так! 36 тысяч. Вот это же поинтересней. <с> вот это прям намного поинтересней. В остальном... О, ахерон, ну бля, ну... Ну кал. То есть, ну реально, то есть... Выпал пламя. Мало, мало, хочется больше. Тут очень мало денег. Ну сколько же тут скинов, бля? 40 тысяч. Слушай, неплохо. Ну вот это прям неплохо. Давай-ка мы еще подкроем 100 кейсов. Ну он сейчас ничего не должен давать. Я не могу понять. Напишите в комментарии, что вы думаете, была ли подкрутка. Потому что я этого не понимаю. Ну типа, вроде бы как, ориентируясь на бесплатные кейсы, все было более или менее. Сейчас по 100 кейсов крутишь, но там были птичьи игры, но, бля, в основном шлак выпадает. То есть, может, и пламя реально выпал. Без подкрутки. Потому что, ну, типа, сейчас больше ничего не дропается. Птичьи игры, типа, 3 400 ну, в общем, большой вопрос. Ну, ладно, ребят, на этом все. С вами был Человек. Я очень сильно хотел снять видос по кейсу за 100к, но начнем с 50. Если зайдет, полтора, полторы тысячи лайков и делаем контент дальше. В остальном спасибо админам за участие в ролике, за то, что выдали балик, за что заплатили за ролик. Вот, я говорю все как есть, тут вас не обманывают. Всем спасибо, это был Человек. Пишите, нужно ли дальше этот сайт снимать. Всем пока.